Здравствуйте, с вами Несеройч Екатерина и это новости in Poland, тема сегодняшнего нашего выпуска. В Варшаве снова сообщили о бомбе в самолете, на этот раз из Киева. Группу украинцев депортировали из Польши, они планировали нелегально работать в Германии. В Польше, несмотря на коронавирус, растет количество кредитов на жилье. В Польше на антиковидном митинге полицейский избил женщину. Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры возмущены вопросами в общепольской перепасе населения. А теперь подробнее. В воскресенье в одном из городов Нижней Силезии была организована акция протеста под лозунгом «Поляк, иди с нами». Участники выступили против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Подобное событие произошло в этом городе две недели назад. Собралось около ста человек. Им противостояли правоохранители. После начала столкновений использовался снизоточивый газ. Во время манифестации полиция выдала 32 штрафа и 101 заявление передано в суд. 6 человек были арестованы. Метод проведения вмешательства полиции можно увидеть на записи, опубликованной в интернете. Полицейский несколько раз бьет женщину дубинкой. После применения силы она упала на мостовую. Затем офицер надел на женщину наручники. Другие полицейские не реагировали на ситуацию. Люди были неагрессивными, только полиция. Вся агрессия проявлялась, когда офицеры начали свои действия, сообщил свидетель происшествия. Ситуацию прокомментировал представитель полиции во Вроцлаве Камиль Ренкевич. В Глогове было организовано нелегальное собрание. Что касается видео, оно показывает только фрагмент действий. Женщина очень агрессивно относилась к офицеру. Она дергала его и оскорбляла непристойными словами. Сотрудник предупредил ее о возможности применения против нее мер принуждения, однако это не повлияло на ее поведение. Позже он применил дубинку. Женщина была обезврежена и задержана.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 направили коллективное письмо на имя главы Центрального статистического управления Польши с требованием внести изменения в бланк переписи для правильного отражения трансгендеров и так называемых небинарных людей. В бланке переписи в графе пол есть только мужской или женский, что, по мнению заявителей, не соответствует действительности и вынуждает лицо, которое сообщает свои данные, предоставлять ложную информацию, а это уголовно наказуемое деяние. Также есть претензии к разделу о семейном положении, где нет возможности указать сведения об однополых браках, которые в Польше запрещены, и поэтому такие лица опять-таки вынуждены предоставлять ложную информацию. Целью переписи должен быть полный сбор информации о демографической ситуации в Польше. Это невозможно, если трансгендеры, а в том числе не бинарные, остаются исключениями, говорится в заявлении. Как выход из сложившегося положения, ЛГБТ-лицам рекомендуется не участвовать в переписи населения, пока бланк переписи не будет изменен соответствующим им образом. Общенациональная перепись населения стартовала в Польше 1 апреля 2021 года. Ответа на данное обращение глава статистического управления еще не предоставил. В субботу в Варшавский аэропорт имени Шопена поступила информация, что на борту приземлившегося из Киева самолета может находиться бомба. Информацию подтвердил представитель порта. На территорию аэропорта около 20.00 прибыли несколько патрульных машин и скорая. Соответствующие службы проверили достоверность полученной информации. Через три часа выяснилось, что тревога была ложной. Это еще один такой случай в апреле. Аналогичная ситуация произошла в пасхальное воскресенье, то есть 4 апреля. Тогда в столичный аэропорт поступила информация о потенциальной угрозе в самолете, прилетевшего из турецкого Стамбула. Эта информация оказалась ложной. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться.